Меня зовут Анна, мне 39 лет, я живу в городе Наочеркаски. Я хочу выразить свою признательность и благодарность Кири Соболь за эти знания, за ту мудрость, которую она передает всем людям, обращающимся к ней за помощью, через свои книги, через свои мастер-классы. Сейчас проходит круг мастеров 2020. Я участвовала в первом круге мастеров. Эти знания, которые переданы были на этом круге, я их успела уже применить как для себя, так и для моих близких людей. Я смогла провести откатку негатива для себя, я откатала негатив также у своих детей. Я смогла провести… Активацию личного кода рода на линиях рассеты. Эти все знания были переданы лично Кирой Соболь на первом круге мастеров 2020. Кира также нам передала ключи мастеров, которые я использую сейчас ну, ежедневно достаточно часто, не один раз на день. Они помогают и выручают. Это как волшебная палочка, выручалочка, которая сразу настраивает человека на его удачу, везение, которое включает в нем какое-то волшебство. Я благодарю Киру Соболь за те уникальные Знания, за мудрость, которую она нанесет. Это бесценно. Я планирую идти дальше на следующие круги мастеров, и все те темы, которые были заявлены в презентации, они все отзываются. И они все важны. И я постараюсь взять по максимум те знания и мудрость, которые Кира с такой щедростью передает всем людям. Благодарю вас.